есть живет смысл что дел так много что не успеваешь а делать нужно еще больше чувствуешь себя белкой в колесе как выйти из ситуации нужно сделать так как я обычно делаю выключаю телефон ложу ложусь и вылеживаюсь почему нужно уметь отдыхать белка в колесе тоже должна отдыхать если белка все время в колесе она умирает